Я рад вас приветствовать на нашем канале Тойс Сегодня мы с вами научимся делать вот такие симпатичные самолетики. Для этого нам понадобится с вами листочек прямоугольный. Можете взять размер А4. Приступим. Вкладываем для начала наш лист пополам. Вот. по этой стороне. Далее в эту сторону складываем к этой стороне. Добро пожаловать и складываем пополам вот по этой линии. Там, где пересекается линия сгиба. Смотрите внимательно. Берем вот так листочек наш и складываем вот в такой вид и переворачиваем вот на этот тарелек. Далее берем эту вот сторону и складываем в центр. И теперь эту структуру уже сгибаем в Посмотрите, вот у вас должно вот эта точка, вот, это ли мне все в вот этой точке это с эхом. Сложно нашу истекать. И смотрите, должна вот эта часть совпадать с этой по вот этим линиям всем и продолжаем. Вот. Вот вот. Далее вот эту часть сгибаем к этой линии. и, соответственно, с другой стороны тоже самую эту часть гибаем к этой линии. Опять складываем вместе и смотрим, чтобы наши петли половинки совпадали. Далее мы эту, этой части сгибаем вот от этой точки к этой точке, вот таким образом. Смотрите. И аналогично делаем на симметричной стороне от этой точки к этой точке. если сложить, они должны опять совпадать. Чтоб нас самолетик получился ровный. Далее. Мы вот эту зиму вот отгибаем эту. и отгибаем эту часть так, чтобы она была параллельно вот этой линии, вот эта часть, вот эта линия прорыва к этой линии, вот таким вот образом. И сгибаем вот в сторону. Вот эту часть, сгибаем вот. вот эту, к центру. И отгибаем, так, чтобы совпадало с, с этими линиями вот. вот у нас получился такой звук уберем вот, наш самолетик изгибаем сгибаем вот. таким звуком Смотрите, чтобы эта часть упадала с этими частями. Далее, мы берем вот эту линию, сгибаем к этой линии. И одновременно всю вот эту часть. Подтягиваем, так сказать. Переворачиваем вот эту линию к этой линии. потягиваем остальные и опять наши две половинки должны совпадать последнее нам осталось с вами сделать теперь берем вот эту часть и от этой линии сгибаем к этой линии И аналогично делаем с другой стороны. Берем вот эту часть. И наш самолетик Готов. Всего вам доброго, смотрите наш канал Toy